Здравия, друзья, участники РОИ-клуба! Вы увидите, как применять эти шапки глиссона и для чего вообще они нужны. Всем Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим о петле глиссона, что это такое и как ее применять. Вот у нас э, пример головы, шейно-грудного отдела и защемления, которое, возможно, возникает у нас, допустим, вот в затылочной части в зоне атланта. Атлант это верхний шейный позвонок, который является замком с головой. Если он у вас смещен в сторону, получается, сам атлант выглядит в виде тарелочки. Голова на нем, условно говоря, стоит. Если атлант смещен, голова стоит неровно, например, нас сдвинута вперед, у вас растет год. Если назад, у вас склонность к животу. Если в сторону, то это обычный сколиоз. Мы представляем собственную продукцию, которая Разработана в Европе, запатентована инженером медицинским глиссоном, но на самом деле это наша родная практика, древнерусская, которая использовалась таким образом. Одевали на голову ремень от лошади или брали какое-то полотенце, оттягивали голову и костоправ, человек, который занимался правкой, выставлял этот атлант на место. Вот эта шапка разработана нами таким образом, что вы можете то же самое делать в домашних условиях. Покажу, как это делается. Вы разогреваете шею в ванне или в бане или в душе. Либо с уставной гимнастикой, либо масель разогревающей. Одеваете эту шапку, садитесь, допустим, на стул. Вот шапка идет в комплекте с креплением, таким резиновым эластичным тросом. Садитесь на стол и даете себе. Натяжка. натяжка работает таким образом, что у нас э, межсуставные грыжи, если у вас есть воспаление или защемление нерва, просто уходит за счет того, что попадает межсуставная жидкость туда позвонки и вы получаете эффект оздоровления. Эта шапка применяется и детям, поскольку школьный сколиоз уже сейчас развивается, и взрослым людям, которые малоподвижный образ жизни ведут различные офисные сотрудники кто много есть за рулем кто много нервничает из-за нерв тоже происходит спазм мышц мышца натягивается и сжимает позвонки таким образом вы эту шапку можете применять в поездках любых в командировках в походах везде можно найти какую-то перекладину ветку на дереве и так далее и растянуть себе от лак. я сегодня покажу я как использовать петлю глисона и расскажу какой эффект возникает от использования этой шапки. Для того, чтобы себе не навредить, техника безопасности следующее. Нужно разогреть шею в бане, либо просто в горячей воде, в душе или там, в бане. Или, если нет на это времени, то можно сделать обычную суставную гимнастику, проделать пять раз в каждую сторону, голову прокрутить. Можно сделать это активно, медленно, как вам нравится. Можно это сделать самостоятельно пальцами разогреть эти мышцы дальше у нашей шапки существует креп... элемент крепления лип одна сторона у нас зацеплена другая сторона открыта мы одеваем шапку на разогретую шею закрепляем замок то есть липу зацепляем через кольцо на липу Устраиваемся поудобнее, садимся на табуретку, либо если у нас это перекладина, мы устанавливаем себе комфортное натяжение и таким образом сидим ровно столько времени, сколько вы посчитаете нужен. То есть нет определенной методики, у каждого индивидуальная проблема, так скажем, защемление. Индивидуальное состояние тела, закисленности клеток, шлаков и токсинов. То есть это напрямую влияет на эластичность мышц. Поэтому сидим, чувствуем. Потом медленно встаем, снимаем замок и готово. Какой эффект? Мы получаем вытяжку суставов и позвонков. При вытяжке происходит поступление межпозвоночной жидкости туда между идет эффект оттяжки головы, больше поступает крови с микроэлементами и у вас возникает эффект ясного сознания. Так скажем вот гипофиз, так скажем это шишковидная железа, третий глаз, который называют народе, начинает более активно питаться всеми микроэлементами и кислородом и вы получаете ощущение ясного сознания, прилива сил. И четкое понимание, здесь и сейчас, так называемого, то, что вот в сказках используется, понятие «пойди туда, не знаю куда», то есть это внутрь себя, и принести то, не знаю что, то есть это свое предназначение, решение вопроса какого-то, который вы не можете решить и так далее. То есть шапка глиссона правит не только нашу физику, но и дух, и душу. Поэтому обращайтесь к нам за нашей продукцией и будьте здоровы. Друзья, добрый день! Сейчас покажу вам, как можно использовать нашу петлю глисона, если у вас дома нету турника. Пришла буквально вчера такая идея. Берем простое короткое полотенце, делаем на нем вот такую вот петлю. Ну, допустим, я взял подручное короткое полотенце. И вот этот вот узелок, вот этот, вот этот узелок Прокидываем, все, у нас создается натяжение, и никуда узелок этот нам не даст, чтобы выскочила отсюда. резинка, он упирается, и тем самым мы не портим, не портим ни двери, не портим ни косяки, ничего не портим, потому что здесь создается не сильное натяжение, а регулировать э, высоту вы уже регулируете сами. Все вот так просто можно использовать нашу петлю Грисона в домашних условиях самостоятельно надеваете ее и можно все и все.